Почему в вашей жизни мало денег, часть 4. Привет, дорогие друзья! С вами Александр Андреянов, и я продолжаю серию видео о том, почему же в вашей жизни мало денег или их до сих пор пока вообще нет. Эта тема на самом деле очень важна и она очень полезна будет для вас, поэтому берите ручку и листочек, и сразу записывайте ту информацию, которую я буду для вас давать, потому что знания не работают, работает только практика. Итак, дорогие друзья, как, что же я хотел сегодня для вас открыть полезного? Смотрите, дело в том, что в нашей жизни есть вещи, которые забирают наше внимание основное, ну то есть можно их назвать рутинными делами, если ваши рутинные дела ну, допустим, в заботах о 100 тысячах рублей, и вы будете размышлять о том, куда эти деньги потратить, там, налоги, квартиры, машины. То есть, вы все время будете крутиться в энергии 100 тысячах рублей. И э, вашу жизнь, пока вы думаете о 100 тысячах рублей, пока вы думаете, как их заработать, пока вы э, тратите свою энергию на ежедневный труд там, с 9 до 5, э, вашу жизнь не может прийти больше денег. Потому что вы в свою жизнь сейчас пускаете только определенное количество, то есть 100 тысяч рублей. И если вы хотите, чтобы в вашей жизни было больше денег, то соответственно, осознанно вам нужно начинать думать о больших количествах. Ну то есть у вас должны быть мысли не о 100 тысячах рублей, например, а уже о миллионе. Вот. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни был миллион, значит нужно думать не о миллионе, как его заработать, и как его создать и как его потратить, а нужно уже думать там, о десятках миллионов, о сотнях миллионов. И я заметил, что когда в моей голове и в моем общении мы начали говорить, говорить уже о миллионах долларов, ну или, допустим, там 10 миллионов долларов какой-то проект, или там 100 миллионов долларов, или 1 миллиард, то э, у меня в месяц начался идти доход примерно миллион рублей. То есть, это говорит вам о том, что если вы хотите, чтобы в вашей жизни были деньги, большое количество и легко, значит вам нужно размышлять не о том количестве, которое вам нужно сейчас, а вам нужно как бы с масштабом, да, с расширением, с растяжкой думать. То есть о тех проектах, допустим, как заработать миллион долларов. И я вам скажу, что у меня на протяжении года я установил себе напоминалку, и у меня на почту приходила и раз в день такая фраза, что я сделал сегодня для того, чтобы заработать миллион долларов. И каждый раз, когда я читал, я задал себе вопрос: а я что-то вообще сегодня сделал, чтобы заработать миллион долларов, да, чтобы создать миллион долларов. И вот эта у меня фраза крутилась на протяжении года везде. И так сложилось, что.. Пришла идея, которая не на миллион долларов, а примерно, да, вот, по моим оценкам, это где-то миллиард долларов. Я начал об этой идее размышлять. Эта идея она состоит из, много маленьких, из многих маленьких проектов, которые там на миллионы долларов. И тем самым я свое сознание сразу поднял на уровень миллиарда. И в мою жизнь, когда начали приходить миллионы, я к ним начал спокойно относиться, потому что ментально я уже на уровне миллиарда. И на уровне миллиардных проектов поэтому для вас это может показаться какой-то сейчас шуткой или вы скажете что да какой там там миллиард какой там, там миллион нам бы там вот хлебушка купить да там какие-то закрыть кредиты я вам скажу ребят что вы будете такой там простите меня чертовом колесе бегать до тех пор пока вы свое сознание не поднимете на уровень выше то есть, это уже выбор за вами, если вы хотите выбраться из этого колеса вот этих ежедневных рутинных дел и постоянного делания, и безрезультатного делания, то это ваше право. Но если вы хотите изменить свое сознание и наконец-то начать уже осознанно жить своей жизнью, наполнять свою жизнь и достигать тех результатов, о которых вы мечтаете, меняйте свое сознание срочно, начинайте мечтать о большем. И если вы не знаете, как, приходите на мои бесплатные обучающие программы, например, под этим видео «Как изменить», э, или, вернее, «Как настроить свое сознание на успех». Отличная программа. Пройдите ее, посмотрите, настройте свое сознание на успех. Если вы хотите разобраться раз и навсегда э, в деньгах и понимать, как это работает, научиться создавать потоки и управлять потоками, то приходите на «Энергию денег». Итак, друзья. Надеюсь, это видео было для вас полезным. С вами был Александр Андреянов, с ваш успех. Я искренне верю, что каждый из вас уникальный человек. И каждый из вас может создать жизнь своей мечты и помочь тысячам людей, которые вокруг вас. Если это видео вам понравилось, поставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчик, поделитесь с друзьями. И если вы согласны, напишите, в чем вы именно согласны, с чем это видео вам было полезно. Если вы не согласны с той информацией, которую вы увидели, ну, конечно, вы можете написать, и мы с вами проговорим в комментариях под этим видео, что именно вам не нравится. Итак, друзья. В окончании этого видео хочу просто вас поблагодарить, что вы есть, вы уникальные люди, продолжайте дальше развиваться, несмотря ни на что. Продолжайте верить в себя, продолжайте верить в свои силы, продолжайте верить в свои мечты. И рано или поздно пространство, которое вокруг вас, оно развернется и все, вот, о чем вы мечтали, подарит вам. Всю ваш успех, буду искренне рад вас видеть на живых программах на острове Бали. Регистрируйтесь первый шаг в основу жизни, и скоро мы с вами познакомимся лично. Пока-пока.